желтый пылью нашу окна Запорожья, В денег гене, афганец бродит по Я письмо тебе пишу, моя хорошая, Из провинции Нагорной Казахшан. Мне поет про горы грусть магнитофонная, А вокруг столпились горы наяву. И живу я здесь за садами колоннами, Да еще твоими письмами живу. И отмечено в устали каранили, Для чего живет на свете человек. Здесь шашлит два века в противостоянии. Век двадцатый и четырнадцатый век. Здесь не верю ни в Аллаха, ни в Иисуса я. Десять заповедей душу не томят. Вся религия моя, головки русы. Сыновей, что с фотографией глядят. Ни к чему здесь на традиции. Все указы здесь не значат ни черта. Бью я водку с подполковником милиции. Он милицией московской ничета. Бью за дружбу боевую, настоящую. Пью за то, что он не смотрит свысока, Что меня он не и не зрячего. Семь часов тащил по скалам до полка. может быть, мои сумбурные корабли, Разбирать ты будешь слезы, не дая. Только сделай так, родная, чтоб не полакали, Письма папины читая сыновья, Только верю, и по законам человечности Будет встреча, будет новая весна. Ты моя к затерявшемуся в вечности, По призванию офицерская жена. Ты моя к затерявшемуся в вечности, По призванию офицерская жена. Ну, писали, что там здорово, там, мальчишки попали, скажем, бананы, апельсины, и насчёт цензой вышеркнуть в местонахождении, я боях, ни писали подписали всякую группу, что бассейн у нас с океанской натурой, и все живы-здоровы. пишут этой стране, считаю, сам себя удивляюсь, врать вы многое, все вы в тюрьме уже не сохранились. Но вот такая, жив и здоров.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 В Афганистане Время историю Пишет свою В Афганистане В Афганистане Время историю Пишет свою Ниженнославом В широком экране Мне показать, Что такое война В Афганистане в Афганистане, правда, оплачена Нами с волна в Афганистане, в Афганистане, правда оплачена, нами с волна, кто-то поднимется, кто-то не встанет, сердце разбив, огранитную а дверь в Афганистане.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 В Афганистане Время не выветрит Наши следы Помните ждать Не глядись на горане Краю не веришь В эту муру В Афганистане В Афганистане Белое солнце Встает а В Афганистане Мелое солнце Стоит Поутру И такая